Здравствуйте, друзья! Мы все в интернете ищем работу. Ну, не все, но очень многие интересуются, лопатят, скажем так, ковыряет интернет. Вот один из сайтов, который, который хочу предложить, который предлагает работу, сотрудничество. Вот, вкратце у меня будут ролики о каждом разделе, на этом сайте вот с левой стороны вы видите разделы ну, будет отдельно снятый ролик на каждый раздел вот ну, поехали первый раздел это помощь в работе заходим мы видим картинки Видим ссылки. Это все то, что нужно э, человеку, который начнет работать, сотрудничать с этим сайтом. Все эти ссылочки, все эти ярлыки понадобятся. вот э, Допустим, вот в этом, э, под этим ярлыком находится э, сайт э, с полезными программами. Здесь тоже очень много полезных э, ссылок. Софта. Вот здесь э, обмен валют онлайн. То есть, там очень много курсов, очень много онлайн э, сайтов, где предоставляется э, э, курс валют в онлайн режиме. И также э, вот стрелочка, ссылка на скачивание программы э, для записи э, видео с экрана монитора вашего компьютера. Ну, в данном случае это то же самое, что сейчас делаю я. То есть съемка с моего компьютера. И справа мы видим ссылки форумов. Сейчас они обновились. То есть их не было, скажем, еще день назад их не было здесь. Это чтобы облегчить работу. Вот, всем скажем так, сотрудникам, кто будет здесь трудиться. Более подробно в дальнейших роликах в каждом из разделов я кратко расскажу, кто, почем и зачем. То есть у этого сайта есть своя изюминка работы, поэтому давайте работать, трудиться. Следующий ролик скоро.